О чем хочется поговорить, это то, что происходит в Чечне, но это уже просто нельзя закрывать глаза. Взятие в заложники. Вот то, что сейчас произошло в Нижнем Новгороде, прямо на глазах у нижегородских, у полутора миллионов жителей, у двух миллионов жителей Нижегородской области, это акт откровенного разбоя поощряемым Кремлем. Потому что если бы Кремль хотя бы чуть стеснялся такого, он бы давно бы уже принял меры. А просто сейчас обнаглевший окончательно господин Кадыров со своими головорезами,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 То какая львиная, почти весь бюджет Чечни датируется федеральным центром, то есть деньги российских налогоплательщиков уходят на содержание всей этой личной частной армии-банды, да? и вот э, этой банде Путин позволяет действовать по всей стране без оглядки на э, какие-либо федеральные структуры силовых органов. Я понимаю, что это вызывает бешенство и ненависть среди высокопоставленных силовиков, Кадырова не терпеть не могут, близко там не могут. Его там золото говорят, ну, и опять-таки, опираясь на все эти слухи, да, его якобы, ну, я думаю, что не якобы, поддерживает золото. Вот главная опору у Кадырова в Кремле, это золото, по крайней мере, мне об этом часто и много говорили. А все остальные структуры его ненавидят, но они сделать ничего не могут, потому что он поддерживается лично Путина. Он работает с ним, грубо говоря, на прямом контакте, имеет доступ. Но мы помним, что он начинал с тренингов, да, пришел в трениках молодой там парень к Путину в кабинет рассказывает, там, как они борется за свободу и демократии в Чечне. Ну вот мы сейчас видим, что человек, который там золо золото золотой и серебра не слезает. Вот. Э живет в роскоши, окружен там гигантской охраной. Мы же видели его там кортежи на свадьбах, да, состоящих из шестисотых мерседесов, там, Порше, каких-то там Геленвагенов и так далее. Но Это вот так, как они живут за счет российских налогоплательщиков. Подчеркиваю, других денег в Чечне нет или почти нет.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 Я думаю, что он тоже это прекрасно понимает, что вся его жизнь закончится э, с уходом Путина от руля. Потому что э, ну, невозможно, он будет просто, так сказать, в этой ситуации. Ну, может, не жизнь, но свобода точно. Да? Я очень хотел бы, чтобы все-таки был честный, справедливый, гуманный суд над всеми э, преступниками, которые сегодня э, есть в России, которые причастны к репрессии, к убийствам, прочее. Чтобы все-таки был суд, а не самосуд, а не какой-то там суд Линчи и так далее.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 И, но к этому надо готовиться, чтобы это не, не, не произошло какого-то стихийного явления, когда люди будут сводить друг другом счеты, минуя закон. Ну, вот так вот.